В Канаде практически исчезла река Слимс, стекавшая с ледника Касковолш в Кордильерах. Касковолш питал реку на протяжении 300-500 лет, однако изменения климата привели к таянию ледника и талая вода проложила новое русло. Если раньше она бежала прямо в Берингово море, то теперь заканчивает свой путь в Тихом океане. Некогда река Слимс достигала 150 метров в ширину, теперь же уровень воды упал настолько, что обнажилось илистое дно. Причиной исчезновения реки ученые называют явление перехвата, когда текущая ниже параллельная река забирает воду той, что протекает выше. Так пересохшая река Слимс сделала в 70 раз шире соседнюю реку Алсик. Обычно подобные явления происходят в течение сотен или даже тысяч лет. Река Слимс исчезла за четыре дня. Теперь в этом районе наблюдаются частые песчаные бури, исчезла вся рыба, ушли многие животные. Как говорится в докладе, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле,